Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня я вам покажу очень интересные материалы, которые засняли очевидцы. Исходя из всего, что вы видите и слышите, это реальность. Но вы привыкли смотреть телевизор, который показывает вам правду, а именно новости. Сегодня очень странный момент истины людей, которые происходят постепенно. Люди начинают меняться, они становятся агрессивнее. То, что происходит на Земле и в космосе, мы забываем о том, что произойдет завтра. Утверждает группа ученых, которые собирались с 2003 по 2005 год, конференцию. Они утверждают, что Земля будет меняться. Появление разных катаклизм, которые приведут множество жертв. И самое страшное, что начнутся двигаться тектонические плиты. Как все это можно было избежать, они не знают. Земля начинает давать себе брешь. И как вы думаете, когда произойдет опасное явление? Вообще-то, множество странных других теорий людей, которые происходят на нашей планете, не показывает правдивость того, что хотя бы что-то изменится. Люди также остаются жадными, они берут золото и все это. Но кто за нами следит? Правильно. Вторжение НЛО неизбежно, да и вообще оно уже начинается потихоньку. Если сравнивать 93 год, когда власти сбили неопознанный летающий объект с посланием дружелюбных, то тогда инопланетные существа поменяли доброту на злость. Посмотрите эти кадры, которые вас всегда пугали. НЛО ударяет по городам молниями. Никто не мог дать себе оценку. То, исходя всего, что происходит, мы с вами видим только огромную и необычную ошибку людей, которые давным-давно уже стали зверями. Что происходит, мы с вами можем догадываться. Посмотрите, за этот год были построены 82 бункера. За этот год, за прошлый, я молчу. Зачем строить бункера около от 1000 до 10? Все очень просто. Скорее всего, надвигается или всемирный поток, или необычная угроза извне. Никто, исходя с этой ситуации, не может дать правильную оценку. Мы видим только те картины, которые покамись проявляет природа СНЛО. Но это только начало. А теперь посмотрите другую картину, которую можно взять из этой необычной угрозы. Множество людей считают, что это все не будет. И это брехня, клевета и фейк. Но теперь посмотрите, что происходило за август. Хоть и там все было тише, Но эти пожары не давали никакую значимость. Да и наводнения после этого пошли. А что теперь пойдет? Землетрясения, правильно? Вулканы, которые просыпаются постоянно. Люди боятся говорить о том, что происходит. Правильно. Мы привыкли смотреть только телевизор. И исходя всего, мы ждем момента, того, что может закончиться, но это не закончится. Какие это? Этот неопознанный огромный корабль был сделан в Англии. Да, сделано видео было в Англии. Он появился с плохой погоды, утверждать, что этот предвестник бури, который все здесь уничтожит. Неделю назад его зафиксировали спутники. После этого началось необычная дождливая погода в Англии ее очень сильно множество затоплений множество цунами слегка стали появляться в этом месте но это еще не все другие моменты которые вы не знаете проявления этих необычных моментов мы с вами видим как НЛО не только управляет природой но и управляет людьми как вы думаете как они могут управлять людьми? А очень просто. Множество людей уже начали понимать прекрасно, и власти это знают, что головная боль, необычная агрессия, необычная паника у людей появляется просто так. Вы сами, наверное, замечали. Допустим, вы проснулись, вам не нравятся люди, вас раздражают все. Одним днем вы просыпаетесь, вам все хорошо, у вас голова не болит, все отлично. Это есть психологическая паника, которая делает необычное НЛО. И множество людей бы считали наоборот, если только одно но. Это не магнитные бури, не какие-то не лунные бури, как уже утверждает. Это фактически атака на Землю. Когда ждать масштабность мы уже сами виноваты подвели к нашей планете саму обычную угрозу НЛО она бьет по всем тактически она появляется когда приходит огромное природное явление и когда приходит угроза но как из этой ситуации избежать никто не знает ждать момента пока все утихомирится и земля останется в том плане как и должна быть климат поменяется мгновенно и так он уже поменялся мы с вами видим, что жара на холод, холод на жара, дожди на солнце, солнце на дожди, снег на смерть. Но это не то, что вы должны знать, вы должны видеть то, что будет в дальнейшем в будущем. Исходя всего, это вина только людей. И избежать этой ситуации только могут люди, пока не начнут. Головой. Исходя всего, вы знаете теперь, что произойдет в течение нескольких лет впереди. Это не будет лучше, это будет хуже. И вся необычная катастрофа ударит сперва по водным местам. Это море, океаны. После этого начнется необычная паника людей. Это начнется землетрясение, цунами также. Но это не закончится, пока вулканы не проснутся и не начнут свое дело масштабность, которую люди могут не избежать. Я надеюсь, вам понравился этот необычный видеосюжет, и вы досмотрите его еще много-много раз. Ставьте лайк, дорогие друзья, ну и поделитесь с этим сюжетом.